Да, мотор лифан 190 f 15 будем регулировать клапана для этого значит, сначала производим вот вот мы его подвели тут у нас получается можно по верхней мертвой точки делать можно делать просто по выходу клапанов значит проверяем зазор ну здесь в принципе у нас нормально Здесь вот у нас туговато. Значит, берем ключ 14, 10 уголов. раз Расконтрагаем. Расконтрагаем. Немножечко ослабляем. Затягиваем. Проверяем зазор. Вот, зазорчик у нас есть. Щуп 0,15. Должен входить свободно. То же самое можно сделать чуть-чуть здесь прослабим. Затягиваем. Проверяем. Вот он все свободненько хорошо. Это у нас значит контрагайка на 10. Сама регулировочная. Вот она. Все, до новых встреч.